Привет, ребят! Сегодня настраиваем Гелендваген э, с 110-х же мотор, да, это моторчик 2.8 э, с двумя валами, но 12 клапанов здесь. Да. То есть по одному клапану на цилиндр. Ну, по два клапана, точнее, впуск-выпуск. Ну, в принципе, тут особо нечего говорить. Все это переведено на январь. Форсунки здесь волговские. Ну, на дат ДТВ. Соответственно, это шестигоршковый горшковый мотор. Так что Катаемся уже, как бы, мы ну, где-то час, наверное, да, покатались приблизительно. Здесь вот январь находится и особо тут ничего такого, блин. Гелик как гелик, в общем. Ну, сейчас покатаемся, я думаю, еще поснимаю видосики на, короче, как ездим. Ну, там особо-то, в общем-то, и смотреть нечего. Но все равно поснимаем. Ну, вот, катаемся. Тут, как бы, скорости у нас небольшие, потому что рыскает по колея, и, как бы, он не рассчитан на такие скорости изначально. Здесь же какие мосты-то тут такие военные, да? Да, поэтому у нас и скорости такие. Никакие. В принципе, 90 километров сейчас едем. Дальше тут уже начинает кидать в колеях и очень неприятно сидеть, когда рыскает машина, не непонятно на куда войне. она едет. А? Как на войне. Ну да, да. <реклама> Плюс все гудит, воет. Обороты тут невысокие, да, машина на автомате, гидравлическом, четырехступенчатый. Обороты небольшие, тут 3000 с копейками, может быть там 4 выкрутим, не более. бана я еще потом поснимаю это, да. Решили покататься на третьей передаче, специально включили, чтобы у нас скорость была поменьше, обороты побольше подавать. Потому что в этих режимных точках ничего не настроено было. Сейчас, по крайней мере, все нормально по поправке тоже все хорошо в принципе настраивается нормально но эти моторы в общем-то простые они всегда настраиваются очень легко и всяких проблем. Маник потом еще снимут. Да. Все, закончили. настраивать гелик. В принципе, все отлично. Крутили моего где-то в 5-500 оборотов. Ну, а не больше даже. Около 6 что то там такое. Но я отсечку поставил 5-800, потому что ну, этот мотор бессмысленно раскручивать. Он, в принципе, не завод, То есть не для этих целей он... Рассчитан, он, чтобы ползать. и с нормальным крутящим моментом и самое главное что ничего у нас не отвалилось единственное только что что-то с мостом происходит то ли блокировка включилась то ли что-то такое но кардана здесь нету как бы он снят скорее всего блока я так думаю даже в поворотах что-то он как-то это ну все открутили гайку правда вот варивали здесь тут вот у нас лямбда не выкрутилась старая, сюда сегодня вваривали, но у нас нечем заткнуть все это дело. А, кстати, он не сильно-то и шумел когда мы его запустили Я не газовал А ладно, доехать до дома Ну да, да У меня час ехать Да, тебе еще час ехать как раз Так что, все сделали в общем, настроили Ребят, не забываем ходить под видео, там ссылочки Drive, ВКонтакт, ну, соответственно, колокола жмем, подписываемся и все остальное в общем, всем пока и до новых встреч.